Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София. И мы начинаем новую игру под названием Cradle, по идее. Она так вот называется. Ну, в любом случае, как она правильно пишется, как она правильно называется, вы это можете увидеть в описании. Все вот это вот. Короче, все, мы начинаем новую игру. Я когда-то... Uh, давно в нее давайте. Да, обучение. Все давай, все давай сразу. Короче, uh, я когда-то очень-очень-очень-очень-очень давно в нее играла. Это такая релаксирующая, красивая игрушечка уже, честно говоря, хочется лета. Надоела эта зима, надоела этот холд, надоела вот это вот все. Так. Я вроде бы постаралась все максимально для себя настроить, чтобы и вам было красиво. И мне было красиво, и все было хорошо. Так, бег-прыжок, приседания для бега, shift, подпрыгнуть, space, присесть, control. Отлично, отлично. <с herkes> Некоторые объекты содержат текст. Чтобы прочесть текст информационного стенда, подойдите к нему, и когда курсор изменит форму, кликните на стене левой кнопкой мыши. Ага, вот это вот, да, глаз, текст. Вам доступны четыре типа взаимодействия с предметами. Каждому соответствует своя форма курсора. Глаз. Прочесть текст. Скобки. Это вот это вот. Ага. <coughs> Взять либо отпустить предмет. Ага. Так. А, прицел. Это вот это вот у нас, да? А, применить один предмет к другому. Диалоговое облако. Поговорить с персонажем. Отлично. Хорошо. Действие, чтобы открыть. Калитку, кликните на нее левой кнопкой мыши. Калитка. Ну, вообще, все выглядит до сих пор очень хорошо. Давайте добежим до калитки. Вот. Ага, курсор поменял свой цвет. Отлично. Так, взятие. Некоторые предметы вы можете брать в руки, чтобы поднять э, красный куб. Кликните на нем к непкой, левой кнопкой мыши. Отлично. Инвентарь. Чтобы не носить предметы с собой, используйте инвентарь. Удерживая куб в руках, нажмите клавишу Е, чтобы вынуть предмет из, из инвентаря. Повторно нажмите Е. Окей. Мы нажали Е. Берем. Забираем. Приколь. Приколь. Отлично. Так. Вы можете силой отбросить удерживаемый предмет, нажав правую кнопку мыши. Это типа силой было? Ну-ка. Он сказал, удерживая. А, э, я же правую нажимаю, Правую, да, правую. Ну, ладно. А вы можете применять предметы друг к другу, удерживая в руках предмет А. Наведите курсор на предмет БА. И кликните левой кнопкой мыши. Добавьте к сооружению из кубиков недостающую часть. Ага, сейчас, вот нам нужен красный кубик, к примеру, да, вот мы его берем, вот сюда, применить, вот, а во время игры вам может понадобиться помощь в прохождении, чтобы получить подсказку, нажмите тап, повторно нажмите тап, проект текст подсказки, а, скроет. <смех> сон, здесь начинается наша история Вы спите и видите странный тревожный сон Чтобы проснуться, следуйте указания Указания Направляйтесь к свету Легкая музыка пошла Так Ш Добавлено новое задание, ну-ка А как задание посмотреть? А! Не знаю, я, я просто это. Оно пискнуло, я поверну, сткнула. А так, я одела шлем. Хорошо. Запустила что-то. Эррор там было? Ошибка? Все плохо? По идее, у вас хорошо должна быть музыка слышна. Где-то на уровне со мной. Ну, короче, игра такая хорошая. Она такая, с одной стороны, релаксирующая. И там, в принципе, загадки есть. Открытый мир, все вот это вот. Она, в принципе, длинная. Но когда я в нее давно, давно играла, мне она прям понравилась. Она такая классная. Там, и сюжет хороший, и такой неплохой есть. Правда, там попадаются моменты, когда ты не понимаешь, что надо сделать. И это взрывает тебе мозг. Так. Это мы проснулись где-то на полу. Неплохое начало. Вы, наверное, хотите понять, как я попал в эту ситуацию. Ну, что это у нас за лаги пошли? Что такое? Ну, в принципе, я установила все на ультру. По идее, мышка, ну, она немножечко быстровата, мне кажется. не, не особо комфортно. Точнее сказать, мне это комфортно. Вот вам, наверное, это будет не особо комфортно. Ну-ка, давайте-ка э, настройки. Вот как раз вот чувствительность мыши. Мы еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть Вот -чуть -чуть -чуть так вот, оп. Во, во, во, во, во, во. Пла Плавные повороты. Так, добавлено... Спасибо, игра сохранена. Ну все, мне сбросил нахрен. Завтрак. Подожди ты, завтрак Онганца. Рядом нет никого, кто бы мог помочь вам вспомнить, что произошло, чтобы встретиться с Онганцем. Приготовьте ему завтрак, поставьте красную кастрюлю на печь. Табаха, я стоял, я стал толстым и плохо пахнул. Вы Выключи нас и не смотри на меня. Что? Что? Табаха, я стал толстым и плохо пахну. Выключи, но... а, выключи нос и не смотри на меня. Я не попрощался с онгутцем. Ждал его весь день, но он не вернулся. Пожалуйста, покорми и переодень его, иначе он заболеет. Вот рецепт. Разогрей красную кастрюлю. Добавь стакан воды. Добавь пару плодов. Масливы, их сейчас много возле озера, плоды разрежь, добавь сушеный корень, не забудь его растолочь, добавь соль, и вода станет рыжей. Баночку солью верни на прежнее место, справа от перца. Вари, пока не сварится. он год появится, когда услышит запах еды. Почему услышит? Учует, учует, учует запах еды. Если хочешь, все вещи продай. Тело можешь выбросить в реку. Я сюда не вернусь. Тело? Какое тело? Элибиш. Какое тело? А, во! во! во во кстати, та самая девочка. Да, вот, это вот это он записку прочел. Так, что у нас за лаги идут? Скажи мне, пожалуйста. У меня до до довольно мощный ком, чтобы ты не это... Так. О, Мы можем тут все открывать. Там что-то есть, какие-то записки, или мне кажется. Извещение, дата 29.08.58. Уважаемый Баджин Далха, моя задача на вашим внезапным решением сменить место жительства и переехать в жилище вашего покойного сына. В этот тяжелый для нас период наши советы могут. Могут показаться неуместными. И все же разрешите напомнить о безопасности длительного пребывания вблизи Очага заражения э, Деспиратоксином. А настоятельно рекомендуем вам покинуть трехкилометровую зону. Если вы решите вернуться в Улан-Батор, свяжитесь с нашим оператором. С уважением, службы эвакуации города Баян-Хонгор. -Хо Господи! За что? Так, тут еще что-то, кстати. Вот, вот, вот, вот, вот тут вот, еще что-то. Извещение. 18.08.58. Так, Батаджин Далха. Приносим искренние соболезнования в связи с трагической гибелью ваших родственников. Вам будет оказано содействие в перевозке их вещей из зоны заражения. Свяжитесь с нами для уточнения деталей. С уважением службы эвакуации города Баянхонгор. Охранить. Там что-то у них случилось, прям совсем заражение какое-то, все, пипец. Так, погнали дальше. Тут вот чемоданчики какие-то. Это мы, Бенджамин, какой-то там. Так, это что? О! А, монгольская космонавтика. Лунный зонд рак ракетостроитель. Бямбын Ринченгу. <соценно> За что? <соценно> Исследовательская экспедиция к Венере. А, к... все. К Венере. Я с... К Венере, мать его. А, грунтовый зонд Алгой Хархой на Марсе. Окей. В в в в венере. Открой дверь. Вот это вот еще. А, монгольская космонавтика. А, а, это вот это вот все. Это у нас лунный зонд. Вот это ракет-строитель Ренчен вот это вот как раз исследовательская экспедиция к Венере. Это грунтовый зон Алгой-Хархой на Марсе. Я птичку услышала? Так, открываем. Что у нас тут еще есть? А, сегодня над закрытой зоной пролетали двое стрижей. Кто-то мигает. Или мне кажется? Чуть мигает, нет? На закрытой зоне пролетали двое стрижей. Не знаю, что с ними стало потом. Наверное... Что-то мигает. Наверное, умерли. Однажды я сам туда чуть не полез. Тогда я еще не знал, что за ограждение никому ходить нельзя. Так, тихо. Что там мигает? Девушка, подождите. Сейчас Подождите, сейчас я к вам подойду. Что это такое? Ой! Простите. Ой, сиськи. Про... А, -а, а! Обратно, обратно надень, пожалуйста. Или что? Что? О, тихо. Отрубилась. Ладно. Ну, давайте. А! Я потерял твою голову, прости. Блин. Ладно, давай положим пока. Давай грудь. Это тоже положим. Могу что-то от отсюда вытащить? Что, что это? Сейчас я ее разберу и все на этом, да? Так, привет. А ней чего-то не хватает. Да? Она отрубается, вот. Ладно, давайте ее оденем обратно на тебе. Вот она. И возьмите, пожалуйста. Тут, наверное, что-то должно быть где-то написано, да? О, какая-то штука. Блин, упала штука. Выбросила! Вот, все, давайте уберем это в инвентарь на всякий случай, чтобы было. О, это что-то открывается. Так, и что это такое? А, я не помню. Я, я очень давно играл я уже Что? Очень давно в нее играл уже ничего не помню. А, Фитокор. Коп? А, фитокопире отсутствует кто? Отсутствует цветок! Цветок? Мне нужен цветок? А, точно, однажды, все, все. Пассия 433. А, новичок в компании химических элементов. Он принес с собой гибель и спасение. Какой из компонентов в пассии возьмет возьмёт власть над миром? Это зависит от тебя, супергерой. Наведи. А, надевать чехлы и принимайся за дело Собирая сладкий компонент Ты а, пополнишь фонд спасения Уничтожая горький Убережешь мир от новых в выбросов Напольная игра Прошлого года возвращается А, это напольная игра Это Вот это вот, да? Так, ну-ка а, Засорился Фитоприемник Нужна особенная отвертка Две красных, не меньше 75. Одна желтая, ровно 8. А, да это -а! в понедельник после полудня. Две красных? Вот это вот, не менее 75. Две желтых? Или вот красных? Подожди, кого красных? Они одинаковые? Вот красные. Так. Дальше, что это? Две красные от 60, две оранжевые от 80, три желтые от 70. Что? А вот цветки. А, улыбка Оры. Этот сорт не случайно называют автономным. Он устойчив к нерегулярным температурным режимам, выдерживает круглогодичное цветение в 4 цикла. Не требует регулярного полива, подкормки и пересадки. Добавлен в базу ДНК-сигнатур в 2065 году. Так, это у нас что? А, бестселлеры фитокопирования. А, страница из эри... э, рейтингового каталога. Окей. А, табахи напомнить про обложки. График зависимости покупательского спроса от, наследовательного... от наследственного коэффициента продукции. Пометки от руки? Нет уж, спасибо. И щедрые небеса. Так, тут да хрен на всего-то, а? Статья к центру сферы. Ну, давайте, садимся тогда. Начинается наша эта игра, значит, с того, что мы читаем. А, статья к центру сферы. Мы в полутора километрах от сферы заражения. Пересекаем внешний периметр. А, содержание токсина здесь невелико. Риск повредить нервную систему уничтожен. Направляемся к центру. 140 метров до границы сферы. Перед нами предупредительные знаки. За этой отметкой воздействие резко возрастает. Внутри обозначенного периметра работа нервной системы блокируется. Через несколько минут мы упадем в обморок. Так, дальше, дальше, дальше, дальше. 40 метров до границы сферы. Перед нами высокое ограждение. Мы добрались до, до смертельно опасного рубежа. Дальше не пойдем. Внутри огороженной зона способна фундами... а, функцион... функционировать только автоматическая техника. 0 метров. Перед объективом а, нашего разведывательного аппарата граница сферы заражений. Ее видно по серому оттеку земли. Область по ту сторону... Малоизучено и недоступно даже для, автомати для автоматики. Сфера хранит в себе множество загадок. Что это за атмосферные точки поднимаются с Земли вдоль границы? Откуда берется это странное избирательное воздействие на органику, при котором человеческое тело подвергается разрушению вдвое быстрее, чем тело любого другого живо животного? И, конечно же, что происходит в центре сферы? Ян Рукжевич... Комментарий специалиста. О процессах, происходящих в эпицентре выброса э, деспиротоксина, мы почти ничего не знаем. Утверждать можно, можем только одно. Пространство там имеет уникальные физические свойства. Феномен с исчезновением микроволнового микроволно, излучения, которое нам удалось наблюдать, подталкивает э, к созданию фантастических теорий. По одной из них радиосигнал, посланный внутрь эпицентра, не просто исчезает, он переносится во времени. Что-то мне это напоминает. А теперь цветочный магазин появится и в нашем городке. Ценителям красоты больше не придется ездить в Улан-Батор. Фито Фитокопии популярных и экзотических сортов они смогут приобрести у нас. Сейчас мы заключаем договор с поставщиками и уже скоро разузнать цены написано от руки. Так, сюда. Самая цена. Недавно мне довелось побывать в, а, в банке хранения нейрочипов. Представьте себе помещение с тысячами ячеек. в 20 ячеек, круглые окошки, за которыми пузы... пузырится жидкость-консервант. На каждой дверце светится HQ-табло. Значение HQ в основном низкие, потому что большинство усыпленных аутсайдеры. Но, утвердительные... Но утвердительнее всего цветы. Я, например, не знала, что некрасивые предпочитают украшать свои камеры фитокопиями. А впрочем, ничего удивительного. На тот цвет люди берут с собой самые ценные. <свят> <свят> <свят> <свят> Дальше. Оранжевая 70, желтая 75. 6 красных свыше 70. Одна красная ровно 80. Заберите после 7. А, заберет после 7. О, господи, я уж испугалась, что вот это вот у меня, вот, вот это. это. Отчего приу вы приуныли? Дайте угадаю. У вас завтра плановая пере перезагрузка, верно? В таком случае у меня для вас кое-что есть. Новый синхронизатор Анчор 2. Правильно, и правильно, да? А, продолжительность панической атаки с Anchor 2 на 3 секунды короче, чем со стандартной моделью. 3 секунды нормальной жизни вместо 3 бесконечно долгих секунд вязкого ужаса. Конструктор бюро... Оптимист. <смех> Замечательно. Тут у нас что? Одна красная. Ну, тут эти, вот эти вот цветочки. Заканчивается стерилант какой-то там. Вот это вот что? Дикие маки. А, На послезавтра. Три красных. А тут что-то про HQ. HQ. больше 70. пять оранжевых гербер HQ больше 70. пять желтых гербер HQ больше 70. А, какой еще престиж? Ты о чем? Ашки у меня такой же, как у тебя. Но, но при этом я в, а, втрое дешевле и по карману даже не некраси... Но при этом я втрое дешевле и по карману даже некрасивым. А, времена изменились, дедушка. ДНК сейчас любой дурак скопировать может. А чем ты докажешь, что твоя генокоп... генокопия ослеплена с оригинала. Они а являются тысячной репликоп... репликой. Вместо оригинального цветка в твоей обложке полиэтиленовая бу буфатория. Бутафория, господи. А, маркера подлинности нет. Радуйся, что пока еще стоишь в вазе. Это типа... Какой еще престиж? Ты о чем ошки у меня такой же, как у тебя? Но при этом я втрое дешевле, по карману даже не красивее. Это типа реклама. Все, это это типа реклама цветов вот этих вот. Времена изменились, девушка, днк Да, да, да. Это реклама. Все, господи, я чуть тебе это. Табло на крышке замерло. Все время показывает нули. Это вот это вот, ага. Так, это что? Во имя всеобщего блага. Гру... Группа некрасивых. людей. Группа некрасивых людей, отказ, отказавшись от пособия по плохой наследовательности, в открытом обращении поблагодарила общество за заботу и терпимость. Перед своим усыплением они выразили пожелание посетить выставку достижений АшКю промышленности. В пресс-центре Фонда общественного спасения заявили, что... Уважают потребность граждан в приобщении к высшим ценностям. Каждый некрасивый получит бесплатный билет на выставку красоты. А также именную фитокопию класса люкс. А вот это вот что? Ага, это все то же самое. Тут кассовый чек, чистящий спрей, отвертка реверсивная. Это что? Международный день красивых, программа мероприятий, праздничный концерт от 70... От 70 и выше. Распродажа поддержанных HQ украшений. 6 секунд по АДУ. Очки заражения постепенно теряют свою дьявольскую силу, заявляют исследователи. Такое утверждение звучит впервые за 15 лет без успешных попыток проникнуть внутрь, внутрь сфер заражения. Во время недавней экспедиции автоматический зонд находился в сфере в течение 6 секунд. И прежде чем связь с ним прервалась, успел произвести ряд ценных измерений. Что ж, в сравнении с автоматами, выходивших из строя на первые же секунды, новый зонд показал действительно обнадеживающий результат. Наверное, придут десятилетия. Пройдут десятилетия, прежде чем за границу сферы может вступить человек. Но есть надежда, что с помощью уж... автоматики уже скоро мы сможем извлекать из недоступных зон нейрочипы наших сограждан, ставших жертвами выбросов. Господи, сколько тут всего. <кх> Тем, кто никогда не взорвется. Отличное название. Пусть ваша жизнь будет полна эмоций, пусть ваши контейнеры не перестают наполняться. Трепет нас, затаив дыхание, мы уповаем на вас. Чье табло спокойно и возвышенно светится числом больше 70. За гранью этих двух цифр теплится всеобщая надежды. И нет места опасности ведь вы никогда не взорветесь Днем красивых. Угу. А ты. ты, я так понимаю, некрасивая, да? У тебя плохие цифры. Так, форум специалистов по обслуживанию теплосетей, ста... теплосетей. старая выцветшая фотография. Самка шимпанзе с детенышем. Какая прелесть тут. А, поломался наш генометр. Обманул нас. Ничего особенно в тех цветах не было. Все некрасивые, зря только обложек израсходовали. Тотнеси их к платформе, пожалуйста. Утром Табаха заберет. Дед Банджин. Нужна красная гербера с 95%. Такие красивые нечасто не часто встречаются. Долго придется искать. Опа, еще что-то. Так, дорогие читатели, вместе с ароматами вес весенних трав в нашу редакцию э, впорхнула приятная весточка. Благодаря новой технологии в недалеком будущем очистка пассия от горького компонента может подешеветь на 2%. Вау! Если рентабельность пассии действительно поднимется, то каждый из нас станет чуть богаче и полезнее для общества. Минимальный HQ, ниже которого очистка не окупается, опустится с 30 до 28, и тогда даже печальные уроды с 30% на табло смогут извлекать прибыли из своих вонючих переживаний. Какая прелесть. А ты типа. А ты у нас кто? А, ты, ты. Ты урод. Ты прям конкретный такой уродище, я так понимаю, да? Ну ладно. Ну, бывает. Еще неизвестно, кто мы. Программа телепередач за декабрь 1971 -го года. Проекции будущего. Последний шанс для проекта возвращения. Помогут ли донорские способности некрасивых остановить эмоциональное выгорание красивых? Счастливчики. Интервью с 20 девушкой-аутсайдером, которую взяла на содержание элитная пара. О том, как участие в донорской программе дарит радость представителям нашего кла низшего класса. Так. Именем красоты оправдана ли борьба с производством пиратских копий андроидов украшений? Имеем ли мы моральное право лишать малообеспеченных граждан возможности украшать свое жилище нелегальной нелегально у продукции? Активисты высказываются в защиту естественной потребности человека ощущать свою причастность к красоте и добродетели. Э, прелесть. А препарат показан... Препарат показан при умеренной интоксикации частицами десп... деспиротоксина. Так, это мы все можем открыть, да? И это мы можем... Охренеть! А, сегодня под куполом я видел машину. Она гудела, поднимала клубы песка и что-то подбирала своими клешнями с земли. Не разглядела издалека. Днищем задела оранжевый ограждение, когда улетала. Потом возле того места я нашел странные предметы. Наверное, выпали у нее из брюха. Почущу их и повешу на стену. Ага. Этому тоже? На поре наверху что-то начало искрить. Нужно предупредить табаху. Не стоит ему так разгоряться на этом отрезке. Так, открываем. Это что? Ученая... А, уцененные аксессуары. Так, это какая-то херня. Опа. Это нам нужно? Да? Так, это что? Фитокопир. Инструкция по эксплуатации. Замечательно. Это мы... И это все, да? Так. А, вы поймете это по резкому увеличению продолжительности сна на 10-15 часов. На этой стадии прием препаратов уже не дает результатов. При таких симптомах более-менее эффективное выведение диспаратоксина из тканей способно обеспечить только специализированные клиники. Так, тихо. Дальше погнали. Вот, можем встать, наконец-таки. Медицинское заключение. Пациент Батджин Далха. Процедура выведения деспиротоксина диспетро... из организма э, проведена успешно. Содержание яда снижено до 60 пунктов. Повторение процедуры противопоказано. Рекомендуется сменить тело и перебраться на новое место проживания с меньшим уровнем заражения. А, вот поэтому он уехал. Короче, тут какой-то, видимо, уровень заражения. Вот там, типа, его таблетки, да? У Ачечи, А, сквозь Ачечи долбану, понятно. Договор о трансфере и обслуживании. Клиент, так, так, так, так, возраст 69, HQ 47. Так, это урод. Поставщик, так, так, так, так, 30, центр трансфера 30+. Клиент самостоятельно назначает дату и время трансфера. После замены тела клиент обязуется вернуть ориентирование. Арендованный аппарат поставщику. Все виды технического обслуживания, включая сбыт э, накопленного пассия, клиент обязуется проходить исключительно на станциях э, поставщика. Поставщик обязуется хранить в, в тайне факт уклонения от уплаты клиента-налога на хорошую наследственность. Кошмар. Короче, что-то все завязаность. Типа, кто твой батя? Какая у тебя родословная? Так, что мы тут еще? Так, нам нужна вообще красная кастрюля. Мы должны пока... Я это все читать не буду. Это чересчур. Хурунга. Топор. Фонарь, кстати. Забираем. Вдруг понадобится. Так. Давайте откроем дверь уж. Уж выйдем-то на улицу. Посмотрим на красоты. А то мы уже сколько? Мы уже полчаса практически читаем, что за весонные? Что за завесонные. Прикол. Пудра на все. Я даже не знаю, как мы выглядим. Тут у нас нет зеркал. Так, с этой женщиной что-то надо сделать. Ну, по ходу пьесы мы узнаем это чуть попозже. Так, пойдемте смотреть. Так, нам есть что, нам нужно поставить красную кастрюлю. Нам бы для начала ее вообще найти было бы неплохо. Да? А, вот она, красная кастрюля, да? А куда ее ставить? Тихо, подожди, куда ее ставить? Сюда? Нет. Подождите. А где. А, вот! Вижу. Так, это ставим сюда. Вот, есть! Да. О, это зажигалка. Зажигалку мы забираем. Так, дальше. Так, э, читаем. Давайте еще раз. Э, Загрейте красную кастрюлю. Добавьте стакан воды. Стакан воды. А, то есть мне нужен стакан. Прям вот, прям стакан. Тут есть у нас стакан? Так, тихо, сейчас. А, вот стакан. Стакан. Сейчас. А? сейчас, подождите, подождите подождите, дайте ка мы его уберем Включаем воду Берем стакан Стакан берем, наполняем А, вот, наполнили, отлично Так А, сейчас, мы, мы просто пока что уберем Потому что нам его нужно разогреть Подождите, у нас есть стакан мы можем его разогреть. А, так, а, добавьте стакан воды. Добавьте пару плодов масливы. и сейчас много возле озера. Плоды разрежь. Масливы. А это что, кстати? Это поджечь можно? А у меня есть чем поджигать. Сейчас вот этим вот я могу поджечь. Вот. Вот. Вот. А палочки поджигать? Вот эти свечки? что ты его роняешь, что все. Ладно, это видимо там вот семья еще что. А это, это мы потеряли родственников. Это мы это-то. Тибетская книга мертвых. Свечи. Прикол. Ну тут видимо да трубка благовоние все вот это вот. Хорошо. Это не открывается. Сундук закрыт уже много лет. Вот это вот все не открывается. Так, тут у нас мячик. Тут у нас куча всякого интересного. Тут у нас, кстати, вот планшет. Прочитать записи. Я не знаю пароля, зашибись. То есть мне, мне еще и пароль искать надо. Среди всего вот это вот найти пароль. Руководство для новой жизни в нормальном режиме. Так, так, так, так. Я просто уже задолбался. Всё, так, туристических открыток. Карта. А вот. Ладно. О, сколько тут всего? А мне это надо? А что ты ее взял? Поюсь обратно. Ну, или да, или брось, как, как ты обычно все делаешь. Фаршированные перцы. Прикол. Так, мне нужно, значит, собрать там какие-то плоды. Плоды, плоды, плоды. кого? А, плоды масливые. Много возле озера. Плоды масливы, возле озера. Вот озеро, я так понимаю, да? Мне нужно, значит. Найти там плоды масливы. Разрезать их. Что, что за звуки? Что за странные звуки? Ну, короче, тут, тут, тут прикольно. Мне эта игра нравится. Так, масливы. Как они выглядят? Плоды масливы. Это ты? Нет, не ты. Много возле озера. Как они выглядят? Те красные плоды на дереве выглядят съедобными. Попробую сбить их чем-нибудь. А, -а, а! Вот они. Сбить чем-нибудь? Ну, то есть, мне что, камни поискать надо? Я могу его взять? Нет. А этот? Ну, это небольшой камушку, ну что ты, мое? А дерево я могу взять палку? палку. Да, смотрите, могу, могу. Ой. Ой-ой-ой, не та кнопка. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. берем. Забиваем. Берем. Так, вот, вот, вот, вот писит, к примеру, да? Есть! Это что, это масливо? Так, короче, забираем. Сейчас, сейчас, сейчас мы все сделаем. Так, уйди. О, сбрасываем. А сколько их нужно? Ну, давайте я несколько возьму, еще, еще еще чуть-чуть возьму. Так, сейчас. Оп! Но ну, я думаю, вот столько нормально будет ему. Я помню, кто такой Оганс, и я вам не скажу, кто это. О, все, в инвентаре нет больше свободного места. По воде мы ходим, ходим. Все нормально. Так, ну я думаю, три штучки ему хватит. Мы откуда? Мы оттуда, по-моему, пришли, да? Оттуда. Вот, все, вижу. Эх. Тут легко потеряться, блин. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы приготовим там завтрак. Я-то я знаю кто. А просто знаете ли вы? О-хо-хо. Так, палку я вот тут брошу. Так, что нам еще нужно? Нам, нужен ещё, нам нужна соль, да? Правильно? Соль жить нужна. Ну-ка. А -а -а, добавить сушеный корень А где я возьму сушеный корень? И не забудь его растолочь Добавьте соль и вода станет рыжей И соль соль Корень и соль Это что? Это что? Что это? А, вот А, масло, рис, молоко, соль. Монгольский чай, кстати. Фига себе. Вода, заварка, масло, рис, молоко, соль. Кто хочет, пробуйте. Пробуйте. Бесплатный рецепт. Отвар получился не очень. Я снова приправы перепутал капли для... капли для глаз мне что-то не помогают. Надписи не различаю по-прежнему. Ты, пожалуйста, расставь в баночке в том же порядке. Перец, соль, корица... Кор... Карий, сахар. Ага! Порядок я запомнил. Да, с... А, соль, вот эта вот. Вот она соль, да? Получается. Вот это вот соль. Но она же вторая, там чуть-чуть. В правильном порядке, да? Порядки. порядке. Перец, соль, да. Перец. Вот тут, значит, вторая соль. Приправа, имбирь, чеснок. Сачуанский перец. В пакете пусто. Так, по идее, вот так вот, да? А корень? Корень где мне достать? Мелкий белый кристаллик может быть лимонная кислота. Это что? Так, пахнет как уксус. Похоже на масло. Темная мутная жидкость. Отдает алкоголю. Ага. Вот тут он, кстати, ничего не читает. А где я корень возьму? Скажите, пожалуйста. И... Чем мне его растолочь? Как мне его растолочь? Это что? В первую очередь, это так. на подумала. Так, так, так, так, так, так, так, так. Подожди, у кого? У растущий масливым многократно упадет плодоносность. Сохранится она лишь у отдельных растений этого сорта. Растучих впреди... в... вблизи водоемов. А тут что? Ничего, да. Так, ладно, закрываем. Ну-ка, а тут что? Ты откроешься? Дверцу заклинила, Прекрасно. Хорошо. А где растолочь-то? А где мне корень-то взять? Может, он где-то на улице тоже? А вот тут вот? Так, ну это дрова, чтобы закинуть туда. Газета это, типа, разжечь костер. Да, получается? А где корень-то мне взять? И в чем его растолочь? Ну, давайте, короче, сейчас потихонечку начнем это делать. Блин, что ж ты делаешь-то? Возьми, пожалуйста, сядь. Закинь. Оп. Хорошо. Оп. Хорошо. Дальше. Закидываем. Все. Ну давай. Так. А, ну то есть все, да? Этого тебе хватает. Ладно, хорошо. Где моя зажигалка? Зажигалка. Мо! Убираем. А, это мы положили вот тут рядышком, да? Так, значит, э, стакан воды. Стакан. Вот, стакан воды есть. Заливаем. Отлично. Все. Стакан сюда ставим. Тихо, тихо, тихо. Так, э, так, так, так, так. Добавьте два разрезанных плода маслива. Маслива растет в ближайшем... Так, ну, масливу мы уже достали. А как, как его сделать разрезанным? Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, подождите. Два разрезанных плода масливы. Как мне как его разрезать? М так, сейчас. Блин, а! Стой. Ну, две штуки, окей, ладно. Раз. Надо нож, наверное, да? Ножечек. А я, по-моему, видел где-то нож, или нет? А, вот он, вот он нож. Все, берем. Так, разрядных. Вот. Отлично. Так, еще один. Алинда, что, что будешь делать? Дай, дай. Клади на стол. Тихо, тихо, тихо, все. Не падаем, не у... не уезжаем. Разрезаем, отлично. Берем. Убираем, берем, убираем. Ой-ой-ой. Это давай. Это просто выбрасываем. Берем, убираем, берем. Стой, ды -ды -ды. Так, добавить. Раз, добавили. Два, добавили. Три, добавили. Четыре, добавили. Да? Дальше что у нас? Добавьте сушеный корень, используйте ступку, чтобы его растолочь. Где мне взять вообще этот корень, блин? Используйте сушеный корень. Используйте ступку, я и ступку-то не знаю где. Может тут где-то что-то есть? Так, тут ничего. Тут какие-то провода. Корень, трубка. А? Какой корень, какую ступку? Используйте тупку. А я ее даже не видела нигде. это открывается? Нет. А где ступка-то? А вот это, это она? Нет. Это кастрюлька. Так, чистая. туда поставила, за затолкала такая. А, вот, вижу. Беру. Пустая, да? Ступка есть. А где сам корень? Добавьте сушеный корень. Подождите, а у нас же ведь тут нет сухого корня? Подождите. Имбирь? Ч так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. А где эта записка была-то? Нет, это не, не та, не та, не та. А, вот тут, вот так, вот, так, так, так, так. Соль, корица, карри, сахар. Пер, Пересоль. Там что-то лежит еще. Бобовый порошок. Грибной порошок. Блин, а это мне что, это мне еще облазить, что ли, надо? Кумыс. Человек-добряк. Блин, я, я, я должна сейчас доготовить вот этот вот завтрак, чтобы вы либо уже вот в конце этой серии, либо на следующей уже увидели, кто такой этот... Тот, кому мы должны приготовить завтрак. Это что? Это не то? Так, с интерес... Здесь, так, для заправки нет, это нам не надо. Топор, он, кстати, очень ярко выглядит, но он не берется, он не выделяется. Где взять корень, мать вашу? Какой корень? Я что ты это. Добавьте сушеный корень. Сушеный корень. Он где-то должен... Вот это вот, да? Нет? Это какие сушеные грибы. Сушеный корень. Где его взять-то? Так, стоп. Сушеный корень. Может, он где-то вот реально тут висит у меня? Сушеный корень. Тут тряпки какие-то. Смотрите, парк какой-то, а. И туда мы тоже... А, вот, сушеный корень. Ёп твою мать. Все, забираем эту тушу корень. Все, че, че, че, Так, погнали. Значит, ступка. А, вот она. Да, ⁇ -мо ⁇ Давай мы типа, поставим тебя как-нибудь где-нибудь. Ну, нормально. Кнопки а? падают. Сейчас. Оп. Есть. А, сюда, значит, корень. Закидываю. И берем ступку. Да? Все? Так, подожди. Вот, добавили. Да, -мо, не та кнопка. Так, новое задание. Что там? А, посолите, баночка соли стоит справа от перца. Да, я ее уже нашла. Так, вот это вот тоже пока... Выбрасываем. Вот это вот мы берем. Что ли? Да, вот она прыжала. Все, он куда-то вы выбросил, пропал. Ну что ж, готова, готова увидеть. Он год, Он год, Он годца. Го ну, пойдем кормить его. Братан, ты где? Вот он. Братан, еда! Жратва! Я, я правда не помню, куда тебе его классик надо. К куда ты садишься? Вон туда? Где он? Да-да-да, сюда садится. Или нет? Чувак, сядь уже! Да сядь уже куда-нибудь! Что ж тут летаешь-то? Сядь, я тебя покормлю. Еда, еда. Ну так сел давай поближе давай давай давай а вот вот вот вот вот вот вот. на а вот и наш братан это наш единственный друг Все, вот мы его кормим мы молодцы пожрал тебя может что нибудь снять я честно говоря не помню игра сохранена отлично я думаю мы на этом месте закончим да Добавлю новое задание. А какой, а какой, а какой красавец. Так, Беркут не умеет разговаривать, но он может быть вам полезен. Переоденьте его. Вот, замените жилет Онгоцу. Его зовут... То есть это, я так понимаю, это вид птицы он... Онгоц, да? А так его зовут Беркут. Нээ? Ну, короче, будем звать его Берти. Беркут. Беркут. Короче, спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до встречи в следующей серии, в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока.